Здравствуйте, друзья! Здравствуйте! Сегодня у нас необычная встреча, интересная встреча. Встреча, посвященная, посвященная здоровью. Дело в том, что прошло чуть больше полугода после того, как мы выпустили в жизнь замечательный курс генетическое здоровье. и за это время несколько сот человек прошли его, получили замечательные результаты. И вот сегодня я хочу подвести некоторые итоги и пообщаться с теми людьми, кто в той или иной степени к этому причастен. С кем вы узнаете позже, по ходу. А сейчас у нас будет встреча с Натальей Харченко, которая... В принципе, пропустила через себя в этом курсе практически всех выпускников, всех участников, всех студентов этого курса. И поэтому ее опыт, ее наблюдение, ее взгляд на весь курс на людей, которые в курсе участвовали, на результаты. Вот я думаю, будут интересны всем и мне в том числе. Потому что мы общаемся, конечно, но вот такого концентрированного общения не было. Здравствуй, Наташа. Здравствуй, солнышко. Здравствуйте, здравствуйте, Анатолий Александрович. Рад вас видеть вновь. Да. Наташенька, ну, ты знаешь, что сегодня я пригласил тебя на встречу по конкретному вопросу. Который, которым ты занимаешься уже полгода. Ты первая, кто приступила к организации этого курса к проведению его. Ты вела практически всех студентов, по-моему, кроме одного курса, когда, когда ты решила все-таки отдохнуть, то что все-таки напряженная была работа. А все остальные курсы, вот шесть курсов прошло, и ты практически вот пять курсов ты провела сама непосредственно, курировала это. Ну, вместе с преподавателем, но ты была, выступала главным куратором и организатором этого процесса. У тебя накопился уникальный опыт, знания по этому курсу, по наблюдения, которые ты, скорее всего, сейчас нам, с нами поделишься, которыми поделишься вот, по этому курсу. С тем, чтобы рассказать тем, кто еще сомневается, кто еще думает, или кто даже не знает о нашем курсе, чтобы показать, что это такое, почему мы его так рекламируем, почему мы его так преподносим. Дело в том, что это действительно курс очень важный, особенно сейчас, когда идет такая вот мощная, такое мощное наступление на здоровье человека. И мы создали этот курс, повышающий иммунную систему, силу иммунной системы где-то раз в пять. Мы создали этот курс именно для того, чтобы помочь людям в это время. В это время, когда именно иммунная система это главный защитник сегодня. Не медицина, а именно иммунная система. И медицина уже включается, когда человек все пропустил, как говорится. Мы стараемся не допустить человека до болезни или если он даже встретился с коронавирусом то благодаря вот этой работе то он э, проходит гораздо легче без последствий так вот мы все это сделали сделали максимально простым максимально дешевым а люди в общем-то как-то да прошли несколько сот идет я думал это вызовет большой интерес люди пойдут большим потоком потому что это нужно это важно они почему-то не идут. Вот как ты думаешь, вот твои наблюдения. Расскажи, пожалуйста, как шел процесс, как люди включались. Расскажи сначала тех, кто прошел, а потом будем говорить, почему не включаются другие. Вы знаете, хочу сказать, поприветствовать всех, кто сегодня сейчас в эфире, наших гостей. И хочу поделиться даже в первую очередь, знаете, своими вот ощущениями то, что я после прохождения курса получила в результате этого курса. И для меня я одновременно была и куратором, и одновременно я проходила этот курс. И вы знаете, вот что первое и самое главное, наверное, я получила, это освобождение от страхов. То есть несмотря на то, что... Вот я там прошла обучение, да. Я к вам вообще пришла еще в тот момент, когда была полностью физически, морально обесточена, и в тот момент у меня были панические атаки. И все это время я работала, освобождалась. Ну вот этот курс вот настолько мне помог освободиться от этих страхов, просто как какое-то волшебство на самом деле. Вы знаете, я даже поделюсь таким моментом. После прохождения уже этого курса звонит мне моя сестра. Она была в другом городе и говорит, Наташа, здесь все болеют вокруг, и я чувствую в ее голосе паника, страх. Я говорю, ты знаешь, так удивительно, а у меня на душе такое какое-то спокойствие. Еще бы год назад я, наверное, сама бы а, вот, если бы сложилась такая ситуация, наверное, в мире, я бы скупила противовирусные лекарства, а, как это делалось, я видела, в люди это закупали, а сейчас настолько было внутреннее спокойствие, и я тогда подумала, пошли на курс, вот ее пригласила, и вы знаете, моя сестра меня услышала, и когда она прошла этот курс, она тоже мне звонила, говорит. Наташа, спасибо тебе за этот курс, я тебя люблю, я люблю всех. Вот это столько любви у нее было. И буквально на днях она мне сказала, ты знаешь, это первое лето, когда я ничем не болела. То есть она всегда болела. А здесь, это вот даже вот такие наблюдения со своими родными. Да, Наташенька, благодарю. Действительно, через себя и свои... Проживание, они наиболее, конечно, объективны, наиболее привлекательны. Я благодарю тебя за то, что ты сама прошла и что ты сестру включила. Но, я, но так как ты организатор и куратор, я хотел бы, чтобы ты поговорила и рассказала о тех особых интересных студентах, которые прошли этот курс, какие у них были результаты, с чего они начинались, вот об этом моменте. Вы знаете, результаты совершенно вот разные, в каком плане, что люди приходили с разными задачами на этот курс, с разными болезнями. И я видела, как люди, начи... раскрываясь, Вот когда они начинали делиться своими переживаниями, своими ощущениями, то, что когда они проходят данный курс, как в их жизнь приходила радость и приходило счастье. То есть освобождаясь, исцеляя, вот как мы, такие практики по исцелению рода, по исцелению себя в этой жизни. И удивительно просто, ну вот, истории, когда люди делились, что они спустя курс, у них даже анализы, они сдавали, у них анализы улучшались, да. отношения в семье улучшались, а, то есть это столько... Да, вот этот момент очень важный. <къем> Дело в том, что курс на самом деле направлен на здоровье, физическое здоровье, повышение иммунитета. И это действует, очень сильно действует. Но он затрагивает вообще весь спектр жизни. Потому что мы, в этом курсе идет работа с родом. До седьмого колена. То есть ни одна практика не достигала такой глубины. Многие работают со своим родом, погружаются основательно. Но вот на такую глубину семи колен, очищение до седьмого колена, я не знаю такой практики. А вот это, она дает такую возможность очистить свой род, себя, свой род, свой род. Что очень важно. Ты очищаешь свой род, своих детей, родителей, сестер, братьев и даже с тем, с кем ты живешь, то есть мужа, жену, вот это все позволяет очень, ну, как говорится, поверить в его мощь и силу, потому что результаты по всем направлениям очень хорошие. И здоровье, и отношения, и с родственниками, с родителями меняются отношения, ну и так далее, и так далее, то есть в самый широкий спектр. Хотя, вроде бы, всего-навсего, что там, работа, с одним из ну, важным органов человека, это с его тимусом. тимусом. Но, как оказывается, тимус на самом деле имеет очень глубокую структуру. Он многоплановый, он охватывает многие аспекты жизни. Не только иммунная система в его функции входит, защита организма. У него еще, еще у него пять слоев. Пять слоев воздействия на организм человека. И вот мы пока затронули только два слоя, но уже такой результат. Сейчас мы работаем над улучшением еще этого курса, над усилением его. Но это, ну даже эти два слоя, которые мы взяли, они уже дали удивительные результаты. Просто удивительные результаты. Хорошо, Наташенька, ну расскажи несколько примеров вот таких. Я понимаю, их столько у тебя накопилось за это время, что трудно даже вы, выделить, потому что каждый человек, по сути, это пример. Каждый человек. Могу поделиться таким очень примером. Знаете, женщина, которая когда-то была еще будучи молодой, продана вот, в наложнице. И как она сейчас проходила этот путь, на самом деле был настолько непростой путь у нее. И вот я просто восхищаюсь ее смелостью, ее открытостью сердца, когда она делилась обо всем в этом нашем чате. И я помню, когда она задавала вопрос к вам, как, как это прожить. И благодаря тем практикам, которые были в этом курсе, Анатолий Александрович, говорю, несмотря на их простоту, но при этом такая глубина, такая высокая эффективность этих практик, что вы тогда ей потом сказали — дорогая, ты уже все это прожила то есть ты уже освободилась от всего и я помню я вижу просто ее сейчас как ее жизнь изменилась как изменились отношения у нее в семье а были на тот момент очень непростые отношения ну, потому что я понимаю что все это она за собой на своих плечах вот эту боль она несла. И сейчас она просто с каждого вот я каждый раз увидев ее я вижу как она расцвела как расцвела как женщина как муж у нее то есть он муж даже я помню он с другого они, они тоже в Геленджипе переехали то есть и муж, он приехал с другого города, он так по ней соскучился. То есть вот такое воссоединение произошло, это просто удивительно. Я восхищаюсь нашими <как> женщинами, как, благодаря вашему курсу, как они раскрывались. Благодарю. Ну вот э, ты сказала э, о двух важных вещах, которые э, э, вот сейчас, э, которые дает э, этот курс. Первое, это устраняет страхи. Действительно, страхи, это достаточно серьезная проблема. Пожалуй, самая серьезная проблема в человеке. Страхи, через страхи развиваются болезни, через страхи развиваются, разрушаются отношения и прочее, прочее. То есть это много чего. Убрать страхи, это довольно трудная задача. Так вот, этот курс дает такую возможность убрать страхи на большую глубину. Причем... Многие страхи человек даже, они необъяснимы. Вот такое понятие, вот, которое ты э, использовала, панические атаки. Человек даже не понимает причины, откуда это на него наваливается этот страх. А он чаще всего идет из глубины. Чаще всего идет из глубины не только этой жизни, из подсознания, но и из глубины э, жизни всего рода. Чаще всего именно по роду идут вот эти вот э, все нагрузки. Так вот, очищая весь род до седьмого колена, вы тем самым убираете действительно всю глубину страха, все наследственные проблемы, все наследственные проблемы. Вы своих детей таким образом освобождаете на будущее, уже они выходят в жизнь без наследственных вот этого груза. И это первый, вот убрать страхи и таким образом снимается очень много проблем. И второе, что ты сказал, это вот действительно Груз, какой-то груз висит на человеке, груз прошлого, своего личного прошлого, или груз родовой, груз каких-то отношений в роду. Все, это, все эти грузы на плечах людей часто идут по жизни, портят жизнь, мешая радоваться, не давая радоваться. И вот снятие этого груза, вот ты привела пример с этой женщиной, действительно это большой подвиг очистить себя от всего того что было в ее жизни это великая вещь очищается подсознание очищается сознание и человек преображается вся его жизнь преображается таким образом это очень важные моменты а скажи пожалуйста вот не все же не все так вот глубоко, входят в этот процесс. Некоторые э, идут поверхностно. Что с ними происходит? Вот, э, те, которые не глубоко заходят в процесс. Ну, по опыту уже, даже когда мы проводим консультации, да, и те люди, которые не полностью были погружены в этот процесс, конечно, они я видела, что и потом э, у них даже они заболевали заболевали вот тем же вирусом, да, и, то есть, а когда уже выяснялось, то они, ну, не так ответственно относились к прохождению курса, не были, то есть, вроде говорили, что не было времени, то есть, ну, находились причины какие-то, чтобы прохождение не было таким эффективным, потому что кто проходил, кто погружался в этот процесс, кто был достаточно открыт, у тех процесс очень удивительный. Настолько вот у них состояние радости, полета, вот этой уверенности появлялось, что они звучали, вот просто звучали. Вот это важный момент сейчас надо действительно отметить, что вторым важным от страхов и освобождение от грузов. И вот третий момент это в связи с этим, может быть, вследствие этого появляется легкость и состояние радости. Вот все отмечают, вот все, даже кто не глубоко зашел, все равно отмечает легкость и состояние радости. Только кто глубже прошел это, тот больше прочувствовал, кто меньше погрузился, тот и, соответственно, меньше получил результат. Вот это состояние легкости и радости. Вообще. Ощутить легкость и радость в этой жизни, согласитесь, это дорого стоит. Ну, а вот по поводу того, что неглубоко, да. Вот, например, в первой волне... Ой, простите, здесь немножко ремонт. В первой волне коронавируса у нас несколько из нескольких сот человек заболели человека четыре Мы их всех прям... Отдельно я проводил консультацию с тем, чтобы э, разобраться, в чем причина, почему. Они не должны были заболеть. Не должно такого было произойти. Дело в том, что в том числе э, заболела телеведущая э, э, казахского телевидения, да, Динара Саджан, которой мы подарили этот курс, чтобы она прошла. Потому что я знал, что она находится на виду, постоянно общается с людьми. Она находится в зоне риска. Ей нужно пройти. И она заболела. Я говорю, проходила? Нет, не проходила. Ну вот некогда было то, то, все и так далее, и так далее. То есть, понимаете, разобрались. Действительно, люди не вошли в этот процесс глубоко. Или вообще не вошли. Взяли, почитали, посмотрели почитали посмотрели этого мало надо прожить надо глубоко прожить но об этом у нас будет во второй части еще интересный разговор хорошо наташенька но ну еще пожалуйста приведи один-два примера чтобы люди понимали еще какие грани раскрываются в этом в этом продукте однозначно еще открываются грани ощущения вот, крыльев за спиной. Вы знаете, это так удивительно, когда даже чек-лист заполняли, в одном из уроков необходимо было заполнить чек-лист. И я вот это видела, как там было написано «ощущение крыльев за спиной». Думаю, и, и, как, и как это тимус влияет на это состояние. И вот хочу даже на себе, вот на своем примере поделиться. Вот сейчас такое ощущение, знаете, Анатолий Александрович, когда заходишь вот в какой-то зал, огромный, большой зал, и открываются одни двери, и там что-то такое удивительное тебя ждет. Потом ты заходишь, а там еще другие двери, и ты в эти двери заходишь. И снова перед тобой еще лучше. И, а там еще двери. То есть вот это состояние э, вот, полета, вот эти крылья уверенности, это удивительно. И это я вижу, отмечают другие люди. Вы знаете, э, столько примеров люди делились в чатах, то что у них э, появлялось вдохновение творить. Они присылали вот. свои а, работы, картины, стихи, стихи. Стихи, что вы, там столько стихов было, а, и они прям про тимус был стихи. То есть творчество, вот это а, вдохновение люди получали, и у них вот эта легкость от легкости, вот я понимаю, что у них появлялось вот это вдохновение творить. И Замечательно. Вот, наташенька ты опять очень красочно описала очень важный тоже процесс который происходит в этом курсе дело в том что тимус как я сказал он имеет пять слоев своей своих пять слоев функций. в каждом слое несколько функций так вот есть физический план, есть более тонкий и так далее. Так вот, когда мы освобождаем тимус вот в этом процессе до седьмого колена, очищаем его, активируем его, он пробуждается, он начинает творить удивительные вещи, потому что он еще отвечает за творчество человека. Вот одним из слоев своих он отвечает за творчество человека. То есть резко раскрываются, начинает раскрываться творчество, раскрываются таланты человека. То есть вот еще какие э, здесь ресурсы. И мы к этому только сейчас подходим. Это пока, как говорится, побочный эффект у нас. Мы вообще-то готовили этот курс для того, чтобы э, поднять автом, э, э, э, э, иммунитет а, по, по, и укрепить здоровье. Ну, а потом оказалось, что это чистится и рот до седьмого колена, а, а потом раскрывается творчество и так далее. То есть открываются все больше и больше слои. Поэтому у этого курса, за этим курсом очень много, большое будущее. Друзья, я предлагаю завершить процесс. Наташенька, прошу прощения. При таком шуме невозможно дальше работать. Вам неплохо слышно будет. Главное, мы сказали, я благодарю вас за то, что вы посмотрели. Приходите на курсы, вы сами убедитесь, сами прочувствуете, проживете это все. А главное, получите результаты. Благодарю, Наташенька. Благодарю. Благодарю, Анатолий Александрович. И до встречи, Друзья.